Добрый день. Сегодня у нас в гостях Геннадий Захайров, эксперт по цифровому маркетингу. С Геннадием мы познакомились совсем недавно, но человек меня безумно впечатлил своей открытостью, своими знаниями и своим желанием помочь людям, которые решают социальные проблемы, некоммерческим организациям, а гражданским активистам. И сегодня мы поговорим о том, какие же есть проблемы, какие есть возможности, и попросим советов у Геннадия, что же нам делать, чтобы о нашей работе узнала как можно больше людей. Геннадий, добрый день. Огромное Прекрасно. спасибо, что пришел. Знаю твой плотный график. Поэтому первый вопрос, что ты знаешь про НПО? Как ты вообще к нам попал из, в общем-то, такого бизнес-сектора? Это интересная история, да. В 2020 году я работал тогда в... Чокофэмили, в Чокофуд. Uh, вот, я был у них аналитиком, uh, маркетинг, uh, маркетинговым аналитиком. И мне uh, мои хорошие знакомые сказали, а почему ты не участвуешь в грантах? То есть uh, в грантах интересных от различных фондов и так далее. Там требуется экспертность. А я до этого, действительно, вот у меня мозг работал так, что маркетинг нужен в первую очередь в бизнесе. Ну, понятно, что он нужен везде, но вот в бизнесе большая востребованность, нужно идти туда, куда вот где эта востребованность есть. А тут оказалось, что можно сделать свой какой-то проект, что он действительно будет нужен людям, э, искренне нужен будет людям, а вот неправительственным организациям, что им действительно он очень нужен, э, что они правильными вещами вообще-то занимаются, и при этом при всем тебе дает свобода творчества, Тебе дается возможность в целом это все сделать, потому что это и финансирование, это и э, экспертная база у различных грантодателей. И я по подал несколько заявок, часть из них выиграла. И вот с тех пор я э, периодически что-то подаю, что-то иногда выигрываю, и вот работаю с НПО, с какими-то отдельными НПО подружились. Вот, кстати, после первого... Проекта, это была школа Кейла, я там принимал участие, делал для них курсы по коммуникациям, даже не по цифровому маркетингу, а больше по, по, по цифровому коммуникациям. Подружились со множеством ребят, со множеством до сих пор переписываемся в Телеграме, в WhatsApp, в Инстаграме они на меня подписаны, очень приятно. Вот И, конечно же, со множеством неправительственных организаций. И вот в 2021 году тоже совместно с фондом Евразия тоже был конкурс. Мы из команды его выиграли и сделали школу НПО, сайт, на котором есть вот система онлайн-курсов, который можно дополнять, изменять. Вот. И для этой же системы, помимо сайта, мы, собственно, сам курс и разработали, сняли. Вот вместе с моей командой, там с Узбекистаном у меня есть ребята здесь есть отличные э, люди, вот, и все вместе собрали такой курс, после чего, да, со множеством, множеством НПО познакомились, я узнал, что они, оказывается, важными вещами занимаются. Честно, до этого момента вообще не соприкасался, как-то был ближе к бизнесу, к медиа, вот, с НПО, для меня это было так, что вот, это люди, которые, там, не знаю, на митинги против загрязнения природы выходят, не знаю, они с плакатами, или люди, которые вот там, ну, для меня НПО это были вот либо очень большие организации, которых я знал, либо активисты, то есть я не знал, что есть вот что-то в промежутке, что есть организации, да, которые проекты какие-то выполняют, для меня либо отдельные личности были, которых я лично знал, да, вот там за права человека я многих знал, людей за права за равноправие, да, вот за сообществом наших феминисток знакомых очень хорошо, на самом деле. Их я знал. А вот чтобы как организацию, не знал. Ну вот какое твое впечатление все-таки вот на сегодняшний момент о, о секторе, да? Потому что ну, ты уже соприкоснулся, вот и курс, да, ты приготовил, uh -huh. ну, надо, наверное, упомянуть, что это вот в рамках большого, большого проекта представительства в Казахстане фонда Евразии, uh -huh. Я, кстати, через него uh, тоже uh, тебя узнала, mm -hmm. потому что искали для одного проекта, другого проекта, да, ah, для да международной с... организации. Точно, да? точно. И, Мы и, же вместе да, ездили по северу Казахстана. Да, и как раз вот региональные некоммерческие организации вот Гульбаршин Муштанова, привет ей большой, да, большой привет. А, да, она как раз порекомендовала. Я скинула вот ссылку на курс, мы ее тоже обязательно прикрепим здесь, потому что мало кто, оказывается, знает, а он бесплатный, и на него да, можно регистрироваться абсолютно свободно. И вот я посмотрела и говорю, да. Было бы интересно, круто. И вот наша поездка для обучения общественных советов по регионам, да. уже при поддержке ABA-роли да, в да, Казахстане, да, да, да. да, она тоже вот как раз нас, наверное, познакомила. И вот ну, все равно вот этот период, ты и с общественными советами. Да? Угу. Меня впечатлило очень сильно, что ты тогда подошел не просто со своей экспертностью, а вот именно изучил, что такое общественные советы, посмотрел исследования, ну, посмотрел да. каждый общественный совет, то есть, ну, это на самом деле такой очень э, хороший подход. Потом, э, вот мы тебя приглашали, да, вот наша организация, чтобы по поговорить о том, как нам развивать YouTube-канал. Я знаю, что еще вот несколько организаций, наверное, уже около десятка, да, с которыми ты в той или иной степени да. как-то их консультировал. Мы тебя приглашали на наш тренинг по ИПДО, да, как да. освещать темы инициативы прозрачности и социально-инфраструктурных проектов. Вот э, у тебя достаточно много уже опыта. Вот э, Что ты скажешь о нас, о, об организациях, о людях, с которыми ты встречался? Uh... Как я, то есть, вообще, какое впечатление у меня mm -hmm. сейчас про этот такой вот наш сектор взаимоотношений, я не знаю, можно ли это назвать рынком, это, наверное, такой больше организационное, сектор организационных структур. На нем есть однозначные лидеры, и на нем есть совсем маленькие НПО, которые явно нуждаются в том, чтобы как-то объединяться вместе. Это напоминает в целом в Казахстане для меня, вот как для человека, который из бизнеса вот все пришел, напоминает какое-то рождение какого-то нового рынка. Да, почему-то вот у меня ощущение, что он как будто вот сейчас вот рождается, хотя я знаком, знакомился с НПО и узнавал, что многие из них там десятки лет существуют, но вот я там, начинаю гуглить их проекты. Ну, я человек там, современный, да, и мне, когда что-то говорят, я иду в интернет смотреть информацию, что чем. Mm -hmm. И о, о многих э, вещах я вообще никакой информации не находил, а находил вот только вот буквально последние несколько лет, когда, видимо, многие НПО в Казахстане начали беспокоиться за свое какое-то присутствие в интернете, и вот как-то тут вот, вот, начало это все проникать. Соответственно, есть э, какие-то большие известные НПО в Казахстане, такие мастодонты какого-то местного рынка, а есть НПО очень маленькие и, о которых, которых практически не слышно, которых практически не ясно, что они делают. И догадываешься, что они делают что-то очень важное, но вот что именно непонятно причем пока ты сам про себя не скажешь, что ты делаешь, что важно, кто ж собственно про тебя знать и не будет. Это мы все вне зависимости от того, чем занимаемся находимся в рамках единого информационного пространства. Неважно, будь вы это, вы там знаю, снимаете видеоблог про вкусные кофейни, Алматы, да, чем я Да, да, что ты сейчас делаешь. Либо вы рассказываете о серьезных экологических проблемах, чуть ли не катастрофах вашего региона, вы в одном информационном поле, и человек решает смотреть им у вас или нет. Соответственно, вот mm -hmm. в рамках mm -hmm. этого поля, какими бы благими намерениями вы не руководствовались, вы соревнуетесь абсолютно на равных со всеми участниками, и mm -hmm. это делает это соревнование намного сложнее. Потому что э, простому человеку э, не ясно, вот это то, что я заметил с НПО. Не ясно, зачем мне вот вообще это все, зачем мне во всем этом участвовать? В чем польза для меня? Я смотрю бизнес-видео, мне понятно, я, там заработать могу или что-то для себя выявить. Смотрю развлекательные видео, понятно. Я, там, у меня тяжелая там, жизнь трудовая. Я хочу расслабиться домой, прийти. я Хочу позалипать в котиков, хочу посмотреть какие-то, ну, там, не знаю, какие-то. Политические шоу, да, это же тоже развлечением, кстати, считается. Вот это все, то, что ненависть вызывает, ненависть в сорт развлечения, на самом деле. Ну, эмоция, конечно. Эмоция, да. А здесь тебе говорят про серьезные вещи и зачастую скучным языком. Ну, простите, я называю вещи своими именами, многие НПО делают довольно скучно. По меркам я сейчас говорю, то есть не умаляя важности тематик, я говорю на языке интернета, не завоевывают внимание. И проигрывает информационный гонку таким образом. А это очень, это критически важно для современного мира, чтобы вас знали не другие, не только другие НПО, но и люди, да? Вот ты, ты сейчас коснулся очень важной проблемы, которая, вот вопроса, который mm -hmm. на самом деле уже многие годы обсуждается. Ну я вот в секторе больше 20 лет, и mm -hmm. практически, ну и до, в эпоху только начала интернета, действительно стоит вопрос. А кто знает, что, кто, что такое вообще НПО? То есть uh -huh. некоммерческая организация, НКО термин, да, НПО термин, да, неправительственная организация. То есть э, было уже несколько исследований, национальных докладов. Действительно обычные люди, вот население, ради которых, в общем-то, и работают да, uh -huh. те же некоммерческие организации. А, и, и такие цифры очень печальные. То есть мало кто вообще понимает. Uh -huh. Если кто-то слышал и знает, да, вот то ну, очень, скажем, точечно, очень мало. И, никогда... да, и на самом деле такой имидж некоммерческих организаций за счет этого такой ну, не очень хороший, низкий, я бы сказала. То есть много, ну еще много критики идет, а еще если непонятно, что ты делаешь. Поэтому я абсолютно согласна. Информационная а, гонка, присутствие в информационном пространстве для, для некоммерческих организаций, лидеров uh -huh. общественных, он очень важен. Но что, что, что с этим делать? Потому что, да, скучный язык, да, не всегда мы, не всегда есть деньги на то, чтобы нанять классного, там, копирайтера, спичрайтера и так далее, и так далее. То есть, с чего, какие-то проблемы видишь, вот, uh -huh. и, и как их можно вообще решать? Вот ты уже теперь в секторе не новичок. Да, я уже не новичок. Я могу сказать, что э, найм каких-то дорогостоящих э, специалистов не всегда решает проблему... Э, Первое, наверное, главное, что нужно осознать, это вот то, о чем я сказал. Вы часть, ну, НПО, часть информационного пространства, никуда от этого не деться. И что играть придется по общим правилам. Никто не делает э, скидку на то, что вы важными вещами занимаетесь. Не, вы, вы да, со всеми априори возьмем, занимаемся важными вещами. Да, но надо, чтобы к ним было привлечено внимание. Наверное, нужно изучать, что делать, чтобы. На НПО, люди в медиапространстве обращали внимание. В первую очередь нужно мыслить, как ваши. Вот, как те, кто, кого вы хотите привлечь к себе, да, как, как люди. То есть нужно развивать навык эмпатии. Вообще, современный маркетинг отличается от маркетинга прошлого тем, что Значительную роль в современном маркетинге является навыки эмпатии у, собственно, маркетолога, понимание того, что на самом деле нужно, нужно человеку, что им движет сейчас при принятии решений. Uh, причём, там в коммерческом секторе, что движет предпринятие решения покупки, а вот в нашем с вами секторе, секторе внимание, наверное, можно так сказать, что им движет при uh, решении вот, подписаться, смотреть что-то, быть приверженцем каких-то идей. Ведь, по сути, мы тут про идеи во многом mm -hmm. говорим, во что люди верят uh, и uh, ну, uh, каким частью чего бы хотели себя ощущать, частью какого сообщества. И вот э, развитый навык эмпатии это первая, самая важная вещь, вот, которая, которая требуется для успешного маркетинга в современном медиа пространстве. Э, поставьте себя на место клиента и представьте, причем разного клиента, не самих себя, представьте совершенно разных людей. Представьте человека, вот есть такое упражнение классно, представьте человека другого пола, другой расы, другого возраста, другого... А, там, не знаю, там, который занимается другими вещами, получает больше или меньше, чем вы, И попробуйте прожить с, с этим человеком, там, не знаю, несколько минут хотя бы, минут 10, час походить, попробуйте представить, что к вам обращаются по-другому. Что ему интересно, что он чувствует, к чему он стремится, где он сейчас в своей жизни. Это э, то, что называется целевыми аудиториями, но это скучный язык, по mm -hmm. сути, это разные а uh, Наверное, психотипы людей, да вот разные типажи, может быть, людей, uh, которые вас смотрят, uh, у них свои интересы, своя жизнь. Что бы могло быть им интересно? Как бы вы могли им помочь на пути вот, их жизненном? Что важного сообщить такого, что uh, вот, uh, помогло бы им, может быть, с чем-то справиться, определиться uh, в этом мире? Ведь мы существуем в невероятном информационном пространстве. Огромное количество информации льется со всех сторон. И вам, как хорошему проводнику в этом во всем пространстве, нужно а, помочь человеку сделать правильный выбор. А, что вот правильный выбор это сейчас, вот, например, посмотреть ваш ролик, а, решить какие-то задачи и так далее. А для этого нужно быть понятными этому человеку. Да? Нужно mm -hmm. понимать, что он хочет. Соответственно, быть понятными для него. Это, кстати, важный, важный нюанс для, и для маркетинга, для маркетолога в целом. То есть об этом мало кто понимает. Недостаточно сделать хорошее предложение. Нужно быть понятным. Есть такая штука позиционирование. И многим НПО я бы очень советовал поизучать, что такое позиционирование. Позиционирование в современном, особенно медийном пространстве. Потому что это понятие довольно такое уже возрастное. Не знаю, лет 30-40 уже. Это вот простыми словами объяснить человеку, который не из вашей темы, а кто вы вообще такие, про что, кем вы из себя являетесь, почему нужно смотреть именно вас а в бизнесе, почему нужно покупать именно у mm -hmm. вас, а в НПО вы, по сути, продаете свою идею. Человеку. Ну То да, есть... мы прода продаем идеи, потому что, по важную вашему счету, идею, да, важную идею. идею, мы считаете, хотим поддержки, да. возможно, мы хотим там финансирования, да, поддержки. Такие же, мы, мы хотим клиентов, да, ну как бы, кстати, но, не да, ради... же НПО зарабатывают деньги, да, вы, насколько знаю, никак... ну, а, вот, ну... я, я, я просто пытаюсь <laughs> сделать, да, <момент laughs> понять, как... могут вообще зарабатывать могут, деньги? Или... Не могут, могут, есть такое заблуждение, что некоммерческие организации не могут заниматься коммерческой деятельностью, на самом деле могут. Uh -huh. по законодательству. Единственное ограничение, что эти деньги должны направляться на а деятельность самой организации. Деятельность. То есть они да. не могут распределить ну, между участниками, между учредителями, как прибыль. Тогда распилите вы эти деньги. Да, да, Вот это запрещено. Значит, это уже что-то близкое к бизнесу. То есть человек тратит свое время, иногда деньги на вас им нужно понимать, на что конкретно. Но здесь есть еще одно ограничение. Не всегда наш прямой клиент, еще бенефициар, да конечный получатель наших благ или наших услуг, он платежеспособен. Потому что это же социальная проблема. У него не всегда есть возможность заплатить. Поэтому а, есть инструменты, когда uh -huh. там, поддержка, да, финансовые источники, там, государственные, международные, частные, от людей, там, все что угодно. То есть когда мы а, собираем деньги для того, чтобы какую-то услугу грубо говоря, оказать, например, многодетным матерям там, ну, в сфере экологии какие-то вопросы решить. Иногда uh -huh. это даже не совсем а, отдельная личность, да? это может быть сообщество, которое, конечно же, состоит из личностей. Uh -huh. Поэтому здесь достаточно, ну, так, чуть посложнее, да, это не просто там товар, деньги, товар, uh -huh. да, а есть как бы чуть больше вот это, yeah, это я понял. сообщество. Окей. Okay. Ну... Um, no. Так, давайте так. В таком случае э, у нас есть люди, у нас есть аудитория НПО, э, которая разнообразная, как мы уже выяснили, с различными интересами, с различным бэкграундом, да, по mm -hmm. разным причинам пришли э, сюда и могут нами заинтересоваться, э, вот, которым мы нужны и которые, которые нужны нам. Э, часть из них могут поддержать нас своим вниманием, стать нашими подписчиками да. и э, нашими, о, там, ну, это, это уже очень, это очень, очень важно. Uh -huh. Часть из них могут помочь нам финансово, они могут стать нашими спонсорами, они могут пожертвовать к нам, э, нам какие-то деньги. Я, например, когда, только, когда начал работать с НПО, я, я поразился, что... Э, то есть, мне, мне казалось, что люди мало жертвуют. Э, в целом так и есть, то есть э, в целом люди э, в среднем жертвуют ну, на какую-то благотворительность в той или иной степени. Э, разные да, степени бывают по исследованиям 4 процента своего дохода вот но таких людей много и они готовы помогать ну с да, они... миру по нитке голому с рубашка нитке, да. третья аудитория может быть люди которым нужна наша помощь вот, вот. Это. и это могут быть совершенно разные люди вот и разные аудитории с которыми, соответственно нужно по-разному работать да? вот. При этом при всем каждой этой аудитории нужно понимать, что они могут с вами сделать, что вы им, что они вам, как где, вот как ваши взаимоотношения э, происходят. Позиционирование ⁇ это же целый комплекс вещей. Э, начать с простого. Понятное название НПО в социальных сетях. Если вы есть в социальных сетях, вы должны быть в социальных сетях. НПО должны быть в социальных сетях, потому что там есть люди. Вы идете за людьми, значит, нужно идти туда, где сидят ваши люди. Там большинство в Казахстане сидит в Инстаграм, идите в Инстаграм, ваша аудитория там, пишущая, не знаю, есть в Фейсбуке, пишите, там идите в Фейсбуке, особенно если вы гос, да, госструктуры все в Фейсбуке сидят. Эм, заведите себе в WhatsApp-бизнес, э, да, какой-то единый номер, э, на который можно ссылочку давать универсальную, да, и там, делитесь этой ссылкой, то есть вся в соцсетях, мы вот такая организация, вот наш понятный логотип, без мелкого шрифта, нем, да? а, вот э, чем мы занимаемся, вот что мы вам можем дать, вот что нам от вас нужно очень краткое, четкое описание, какой-нибудь понятный сайт. Сайт можно сделать на том же, как его... Тильда? Нет, тильда, да, но тильда это, это, это, сло... это, б... это даже сложно. большой вариант. Посмотрите на этот, на фонд Евразия, вот Social Innovations in Central Asia, вот есть этот аккаунт в Инстаграме, у них там ссылочка в аккаунте стоит, где они объявляют о грантах, каких-то или каких-то каких возможностях в своих проектах, да, в фонд Евразия. Mm -hmm. Он на Топлинке сделан. Топлинк – это сервис, который делает маленькие сайтики для, там, ну, для соцсетей. У нас тоже есть Топлинк. Да! Я имею в виду, согласитесь, это очень легко. Ну, то есть открыл Топлинк, набросал туда ссылочек, вот примерно представил, что нужно человеку от тебя. Вот с нами связаться здесь, задонатить нам здесь, помощь нужна – сюда нажми И все. И э, приготовься принимать и общаться, отвечать как-то на сообщения. Ну, а, ну все правильно. Вот слушаю, абсолютно согласна. Но в практической жизни, вот я сама, да, mm -hmm. некоммерческой организации, в секторе давно, вызовов очень много. То есть информирование ⁇ это действительно... Ну, отдельная деятельность, в нее нужно тоже как погружаться, как-то это понимать. Mm. Я понимаю просто своих коллег, когда ты бесконечно решаешь какие-то проблемы, а, какие волонтеры, да, когда ты вот людям помогаешь, то mm. Ты mm. вот mm. в пандемии очень многие организации то есть стали волонтерами, когда действительно собирали продукты, mm. да, помогали людям, развозили. Там, ну, это масса таких примеров можно принести, и я понимаю, что их не видно, и мне за это безумно обидно, потому что ну я я понимаю им ну сначала они потом понимают да надо, но чтобы это написать об этом тоже нужно как-то вот представить посидеть на стуле своем. да и потом никогда не хватает может быть каких-то навыков умений отсюда понимаешь написали скучным языком и все такие фу вот, ну, я, я, есть я, я здесь я... две мысли, угу. сейчас я их да. хочу выразить. Первая э, такая больше, может, экзистенциальная, в нашем современном мире иногда очень важно просто посидеть и подумать, вот прям сесть mm -hmm. и mm -hmm. подумать. Э, многие э, организации, например, с которыми я общался, они... Прям вот с огромной скоростью, как белки в колесе, а просто от одного проекта к другому, от гранта к чему-то, вечные проблемы. Ну, не проблемы прям вот, прям проблемы, понимаете, а вот скорее сами себе. Текущие задачи такие. То, да, и... и а тут еще ваш вот маркетинг. И вот да. отсюда начинается, мы наймем себе людей, которые нам это все сделают. А, скорее всего, не сделают, даже если очень хороших людей не имеете, а, потому что в бизнесе это есть такое понятие, кто владелец продукта. Кто продукт создает, то, собственно говоря, маркетинг в чистом виде не генерирует в бизнесе клиентов. Я сейчас, может, страшно для это то вещь скажу. Он не генерирует клиентов. Маркетинг приводит лидов, он вызывает заинтересованность, он позволяет найти нужных людей, установить с ними контакт, обратку собрать с ними. Но конкретными продажами занимается владелец продукта. Маркетинг не устанавливает цену на продукт, он не разрабатывает продукт. Обычно но ну, он может принимать участие, но вот есть владелец продукта. И этот человек должен э, позволять себе иногда просто сидеть и ничего не делать, думать, что происходит. Вот какое-то общее стратегическое видение, где мы сейчас, куда мы стремимся. И вот для э, НПО, то есть это важно и в маркетинге, э, потому что важно понимать, сколько мы стоим, а могут нас позволить или нет, а что мы, вот, вот, вот эта вот вся продуктовая вещь, это важно и в НПО. А кто мы такие? А мы действительно кому-то нужны? Мы действительно большую проблему решаем? На какое количество людей влияем? А как мы сможем с ними, как у них, с ними может поговорить? Может, у них есть какие-то отдельные мысли? И вот, вот эти вот моменты хотя бы 15 минут в день проводить в тишине, без соцсетей, просто, ну, не знаю, попивая чай вот со своими мыслями. Это первый вариант, который mm -hmm. вот сразу же пришел в голову. Так, сейчас вернусь. Второй вариант. По... Соответственно, по НПО, который, который в спешке, которых очень много всех вещей, понятное дело. Я бы мог посоветовать, подумать вот как раз таки в эти 15 минут над тем, как свое вот это вот продвижение какое-то в социальном, в медиа пространстве, как свои... Ну, вот просто такое слово универсальное, да, продвижение, продвинуть свой инфо, продвинуть свой продукт, все это слово говорят. А, как, как вот эти все процессы, связанные с социальными сетями и общением, встроить в свою основную деятельность организации? Mm -hmm. То есть, а, вот в эти 15 минут сесть и разобрать свою организацию на процесс, на это ваш продукт в целом, и попытаться в какие-то части вашего продукта нативно, ну, как естественным путем, встроить а социальные сети, например, общение с людьми, что сделать их частью вашего ну, продукта. И я пример, можно я пример? Да, да конечно. Важный да. момент. Сделать... Можно я из бизнеса сейчас? Да, я просто Первое, что в голову приходит. Например, самая банальная вещь, это система, например, отзывов, и комментариев, то есть вы на столиках там, в своем кафе ставите э, штучки, которые позволяют, э, типа, пожалуйста, оставьте у нас отзыв, мы вам там печеньку дадим. Э, и отзывы, там люди переходят по этой ссылочке, оставляют отзыв, получают печеньку, а вы с другой стороны настроили систему, которая эти отзывы, отзывы обрабатывает, там, например, на каких-то планерках раз в неделю, и вы сидите, и вот эти отзывы у вас уже готовая база для развития mm -hmm. вашего продукта. Вот самое простое, что делается. Как это можно, например, в НПО, в НПО интегрировать? Я могу да, предположить, да, а вы да, мне да, поправьте, да. пожалуйста. Например, вы начинаете какой-то проект с самого начала, вы планируете, например, давайте сейчас фантазируем, этот проект связан с экологией где-нибудь в регионах, который связан с... Вам нужно куда-то поехать, с кем-то поговорить, например, в каком-то региональном там, правительственном органе и быть где-то, вот, где-то какая-то экологическая беда, бедствие. Mm -hmm. Вам нужно связать одно с другим, определить, кому там помочь и так далее. По сути, это часть вот вашей работы, и вам некогда здесь заниматься соцсетями, потому что много переездов, много общения и так далее. Сделайте так, что часть ваших э, вот этих вот вещей будет происходить с использованием соцсетей. Например, вы сразу же собираете людей, с которыми вы взаимодействуете, как минимум, в, в WhatsApp-группы, например. А еще лучше сразу же собирайте их где-нибудь у себя в инстаграм-аккаунте. Э, и говорите им, что вот сейчас, когда поговорим, мы результаты выложим сюда и э, там, типа к вам приедем, сможете на них отреагировать. С них сразу же говорите, что вот вы свои проблемы вот по нашим результатам отписываетесь, мы к вам приезжаем, вы заранее отпишитесь, пожалуйста, туда. вот вы сейчас нас, к, вам, к нам есть вопросы, вы вот все в комменты туда накидаете, мы приедем, сразу все разберем. Или, например, идете к правительственному человеку какому-нибудь, вам с ним что-то нужно перетереть какую-то отчетность для него загрузите сразу куда-нибудь к себе в соцсети, а ему ссылку скиньте, пускай ознакомится с этим, а это уже будет в социальных сетях. Либо Устанавливайте с кем-то э, вам нужно с кем-то из общественников поговорить, дайте кому-нибудь из своих э, людей просто камеру, пускай эфир снимает в этот момент. Ну что вам стоит поставить камеру эфир на одну кнопочку нажать? Ой, это... вот это кажется просто. Я всегда про это забываю. Казалось бы, а, да, вот что а, там телефоны, все что угодно, наверное, камеры. Может, списком, всё... я, я не знаю, просто вот подумать как можно э, общение с людьми, все вот важные компоненты э, встроить в свою ежедневную рутину. То есть вот вы этим и так и так занимаетесь, Стра... вот еще просто вот это э, через комментарии в соцсети прокиньте, а вот это э, через какую-нибудь фотографию, а вот это через какую нибудь сторис. И при этом вы это не просто делаете, многие почему еще этим не занимаются, они не видят в этом смысла. Ну окей, там кто-то про нас где-то что-то напишет, То нет прямого... Э... С, с прямой связи между этим действием и каким-то результатом. На коротком, более-менее каком-то промежутке времени мы тут НПО, мы не продаем сейчас продукты, и нам очень сложно понять, зачем это делать. Да, вот поэтому... Угу. А тут, когда мы встраиваем это в процессы, например, все наши э, совещания всегда транслируются э, в в инстаграме в прямом эфире, там поставили на стойку телефон, powerbank подсоединили и транслируется. Потом кто-то спрашивает про какое-то совещание, вы его отсылаете к своим этим, у вас там архив. То есть э, это уже практическое применение, вы нашли практическое применение своим соцсетям и при этом контент генерируется. Или вам нужно делиться какой-то информацией с частью вашего населения, с кем вы работаете. Всю эту информацию постите не картинками и, и текстами в личку отправляете. А куда-нибудь на страничку в Фейсбуке либо, может быть, на какие-то Окей, вы большая информация в Google диск, но ссылочку э, в свой топ-линк, а у себя, говор... себя оставляете как бы такой пост, что если кого-то интересует, можете идти в топ-линк. Всем так удобнее будет, потому что всем проще не от вас в WhatsApp эту ссылку ждать, а прийти на ваш аккаунт, например, в Инстаграме, и там какую-то информацию получить, ссылку нужную, потому что она у вас там всегда хранится. С кем-то познакомились, еще э, люди, с которыми вы знакомы, ну, работать хотите, да, вам им нужен там устав организации или там какие-то документы по НПО, там не знаю, как, как, как НПО отчетность сдавать, инструкция, как сдать отчетность и не попасть после этого на деньги, да, замечательная инструкция. Она раз, и, она у вас всегда хранится в одном Месте, кто-то у вас про это сказал, такие она у вас, кстати, вот там хранится. Это удобно. И вы э, таким образом опа, уже с соцсетей получаете конкретную выгоду. Э, вот тут ваши контакты всегда доступны. Всех туда отсылаете. Вот тут ваши э, встречи всегда доступны. Всех, кому это надо, туда отсылаете. Все, что можно. Сделать через соцсети, просто подумайте, как это можно сделать через соцсети. Что ваше ручина? Ну вот, совершенно согласна. Да, mm -hmm. и вот последние годы мы следуем, особенно вот последний год вот этим советом, потому что, опять же, <laughs> упомяну, что и привлекали тебя как эксперта, и mm -hmm. сотрудничали очень много. И да, это действительно помогает. Но мне кажется, я хочу вернуться к началу вот mm -hmm. нашего этого обсуждения, чтобы сфокусироваться на тех мыслях, которые ты сказал, что для того, чтобы думать, вот, подумать, нужно подумать в первую очередь о том, о продукте, то есть да. понять, что ты за организация, кто, угу. кто мы, да какой, какую пользу мы приносим, и тогда, ну это мое мнение, будет легче продвигаться в информационных сетях. Да, тогда только и можно продвигаться в социальных сетях, если у нас нет продукта, который мы продвигаем, который мы сами можем описать, от позиционирование, нам нечего продвигать, мы выходим в соцсети, сами толком не знаем, кто мы такие. Абсолютно с вами согласен, организация НПО должна четко отдавать себе отчет, что они делают, с кем они делают, как они делают, где их границы. Вот они... Зачем, да? Ну, вообще За, было бы неплохо. Было бы неплохо знать зачем, да. Вот, и уже тогда будет понятно, что в плане... Как это делается в целом с организациями? У вас есть некоторое количество сфер работы с вами, да? Вот, например, вы фитнес-клуб. Вот, вот, спортивные мероприятия. Очевидно, что к вам вот здесь вот приходят люди, что у вас вот здесь вот люди тренируются, что у вас вот здесь вот люди после тренировки, там, не знаю, на массаж тут вот, вот постмассажное и что у вас вот где-то вот здесь они отваливаются и больше к вам не приходят. Это называется путь клиента. То есть э, в бизнесе это называется путь mm -hmm. клиента, от того, как он где-то от вас услышал, потом он к вам что-то там через рекламу пришел, первое пробное занятие, потом он стал вашим клиентом, кучу ваших услуг перепробовал, а потом отворился. Вот. И чтобы вот этот вот путь клиента был, этот путь должен быть внутри организации. Должно быть четко понятно, что вот здесь вот мы людей получаем, здесь мы с людьми что-то еще делаем, там с организациями, с агентами, с чем угодно, с загрязнениями, то есть, что там что что наша организация делает, здесь есть какой-то результат. И этих людей мы потом перераспределяем в начало, и снова с ними что-то начинаем делать, какие-то И вот это называется структура организации. То есть, форма, как организация работает, чем она mm -hmm. занимается. И вот уже по этой структуре организации, на самом деле, и распределяются действия в соцсетях. Типа, вот здесь вот мы явно, типа, как организация, всегда ищем там, не знаю, людей, у которых, у которых проблемы какие-то, соответственно, ну, явно здесь можно что-то встроить, связанное с соцсетями. А здесь мы постоянно общаемся с, не знаю, с какими-то представителями, отчеты им скидываем. Ну вот давайте отчеты тоже через соцсети кидать, почему бы и нет, это им будет удобнее. А вот здесь мы еще что-то… есть, Но для этого у организации должна быть эта структура. Вот вы правильно абсолютно сказали, у НПО должна быть представление о том, что они делают, для кого они это делают, зачем они это делают когда они начинают это делать, когда они это заканчивают делать, то есть, вот, что я начну mm -hmm. всем подряд заниматься? Есть, ну, да, я вот как раз, то есть, от, <laughs> от всеядности к фокусировке, mm -hmm. то есть, когда мы понимаем, нам как проще этот месседж, да, вот этот призыв или сообщение свое mm -hmm. да, говорить. Просто я и моя организация, да, и многие, мы... В любом случае, это всегда таки, вся деятельность некоммерческих организаций, гражданских активистов, она ну, связана, она не, невозможна mm -hmm. без информационных компаний, потому что ну, надо рассказать о своей проблеме, mm -hmm. надо ну, найти поддержку, да, надо людей убеждать, и поэтому mm -hmm. во это, этот вопрос очень важный. И, э, вот уже к, приближаясь да, к завершению я бы сейчас хотела поговорить о каких-то конкретных советах, с чего начать uh -huh. вот, потому что ты правильно сказал море информации но ну, ну, такой поток информации что мы иногда это ставит в ступор потому что uh -huh. ну, найти вот что посмотреть? Где поучиться, на, на что подписаться, uh -huh. или не подписываться ни на что, а самим креативить. То есть, вот ты, вот опять uh -huh. же, возвращаясь к тому, что ты отработал уже с несколькими организациями. Uh -huh. Вот какие самые основные, может быть, ну, ошибки, ну, не ошибки, ошибки, uh -huh. вызовы ты видишь, и как на них лучше реагировать. То есть, uh -huh. чтобы, мы, чтобы мы не боялись, чтобы нам было проще сориентироваться в этом поле и конкурировать, быть видимыми. Окей. Okay. Uh, ну, давайте пойдем uh, тогда так. Uh, какие okay, какие ошибки чаще всего совершали те НПО, с которыми я работал uh, в своем едином продвижении? Мы uh, сейчас говорим о таком неком НПО в вакууме. Да? То есть вот у него есть инстаграм-страница, там, не знаю, Facebook-страница, есть какой то контакты в WhatsApp, и есть, может быть, какой-то сайт, либо вот какое то что-то представительство виртуальное, да? TikTok. Может, кто Аккаунт есть. Первое, с чем я сталкиваюсь, это непонятное описание, то есть, или описание, как будто бы рассчитанное на другие НПО. по общаются, я человек со стороны пришел, мне все эти ваши аббревиатуры огромные, вы на кого это рассчитаете? Если вы создаете аккаунт для других НПО, окей, okay, то есть, но если вы создаете, кто ваш целевая аудитория? Если вы создаете аккаунт для простых людей, Убедитесь, что простым людям вообще понятно, чем вы занимаетесь. Просто по вот этим вот 180 символам, которые у вас есть в распоряжении в описании Instagram аккаунта. Там все, 180 символов, там не разгонишься. Максимум там три предложения, хэштег, упоминание. Все. И Сделайте так, что вот эти символы не пропадают зря. Сделайте так, что, зайдя на вашу страницу, понятно, чем вы занимаетесь. Описание. Четко, понятное. Максимум три пункта. Пункты написаны на человеческом языке. Используйте эмодзи. Чуть-чуть можно использовать, как приправу такую. Окей. Дальше. Аватарка. Люди отлично запоминают изображения. На изображениях множество НПО буквы есть. Само по себе это неплохо. Но убедитесь, что вы эти буквы вот с такого расстояния увидите. То есть... Понимаете, люди смотрят на ваш аккаунт с совершенно разных мобильных устройств, у людей зрение разное. Большинство людей маленькие буквы вообще никогда в жизни не увидят. А вам нужно, чтобы вот этот вот маленький значок, которому многие НПО вообще даже внимания это толком не уделяют, что-то поставили и все, его цвет, его форма навсегда въедаются и ассоциируются с вашим НПО в социальных сетях. Навсегда. Поэтому убедитесь, что ваш значок простой, понятный, незамудренный. И четко считывающийся какой-то вот место четко считывается вы образованием занимаетесь там у вас книжка лежит вы э, занимаетесь там не знаю природы у вас там деревце стоит но, но немного деревьев, какая-то мешанина цветов да то есть визуальное оформление иконочка описание все понятно дальше идем у многих э, нет э, highlights то есть э, закрепленных stories в Инстаграм. Это отличный инструмент, которому привыкли все, ну, большинство пользователей современных соцсетей. В Highlights можно разместить информацию дополнительную уже о себе, чем конкретно занимаетесь, какие услуги, может быть, предоставляете, чем помочь можете, какая вам нужна помощь. То есть вот, вот эти четыре пункта, как минимум, точно можно разместить в Highlights, потому что, вот, Человек в Инстаграме смотрит на первый блог и с него пытается читать информацию. Причем он смотрит на этот блок 2 секунды. И это еще в лучшем случае, если он вообще к вам перешел на страницу. Две секунды. Вот что вы за 2 секунды можете понять? Что он может для себя уяснить? Вот это там нужно размещать. Сложные аббревиатуры, требующие того, чтобы там еще что-то гуглить, чтобы понять, чем вы вообще занимаетесь. Вот это, это все, это сразу финиш. человек не запомнит а, о вас mm -hmm. ничего. Сторонний сейчас мы на вот, соответственно, вот на ту аудиторию, на которую вы это делаете, убедитесь, что вам будет понятно. Эмпатия. Мне хочется здесь вот тоже, именно на ту аудиторию, вот, с которой Не, ну, ты работаешь, ну, как конечно, понятно, что... Конечно, если ваша аудитория это э, люди, например, которые понимают эти аббревиатуры, если ваша аудитория, например, это другие НПО, дайте то, что нужно другим НПО. Э, вот именно, э, то есть, если ваша организация и все подписчики вашей организации специализируются на услугах, которые предоставляются другим НПО, сделайте так, чтобы НПО, зашедшая на вашу страничку, все поняло. Желательно, чтобы любой человек все понял. Можно там, например, mm -hmm. какой э, FAQ разместить в отдельном э, ну, там, в, этом, в хайлайте, типа, а чем мы вообще занимаемся по-простому? Но э, НПО четко должно понять, что оно здесь может для себя взять. Что для него? Чему, вы можете опять быть, опять возник... вот это скучное слово целевая аудитория. Да, Или да, парни, клиент, да. по большому счету, все тоже понятно, потому что. Так, какие еще ошибки? Нету. Вот, вот, например, окей, может быть, у НПО клевое описание. Мне прям все понятно, чем они занимаются. Но непонятно, а как это связано со мной? То mm -hmm. есть меня, как человека, не посадили, не дали мне действие какое-то. Понимаете? Не, не сказали, а чего от меня хотите? Я такой, да, я понял, что вы. Кто, кем вы являетесь и что. Что я дальше должен с вами сделать, замечательными такой организации, которая вот это делает. А я могу к вам, например, ну, подписаться, понятно. Хотя даже во многих описаниях даже этого нет, типа призыва на подписку. Но в целом это и так, ясно, какой-то призыв должен быть. Зайдите к нам на страничку, а посмотрите, чем мы занимаемся. Посмотрите, в каком состоянии наши леса. Мы вот там в угу. э, актуальном разместили видеоролики. «Ужас» или там э, история э, там, девочки, которые мы последний раз помогли, в последнем посте обязательно посмотрите, то есть может быть какая-то актуальненькая штука, вы прям в описание добавляете ш, э, штуку, отсылающую к какому-то конкретному вашему последнему посту или интервью с нашей основательницей можете прочитать, вот ссылочка, или то есть какое-то дальнейшее действие, э, вот, знаете, кому мы можем помочь, э, скиньте ему наш профиль, вам нужна наша помощь, пишите прямо сейчас. Э, там, Туда-то, туда-то, туда да. То есть что-то э, после того, как человек идентифицировал вас, и э, вы в целом принял вас в свое мировоззрение, вы частью его мировоззрения на какое-то прям время стали, ему надо понять, что с вами дальше можно сделать, куда дальше идти. Вот. Призывы. Также призывы важны и в постах. Э, то вот вы пост, э, напишите в конце э, поста, что с этим... С этой информацией делать. По самим постам и по текстовой информации, очень часто она прям наполнена канцеляризмами и да, какими-то вот. непонятными вещами. Опять-таки, здесь важный нюанс. Если ваша целевая аудитория все это понимает и вас это все устраивает, и вы не хотите расширяться на большую целевую аудиторию, я сейчас. Это я сейчас не манипулирую, я mm -hmm. правда говорю, что вот у вас есть ваши там 300 подписчиков, и это все правительственные структуры по вашей части. И ваша задача, задача этого аккаунта, вот с этими правительственными структурами держать связь и отчетность э, перед mm -hmm. ними какую-то вот таким образом давать, да, тогда все окей. Но, и вот мы возвращаемся к тому, о чем вы сказали, у каждой организации должно быть четкое понимание, что они делают, цели. И у, перед каждым компонентом организации также должна быть цель. Который, с которой этот компонент существует, в том числе Instagram. Вы, мы вот что этим Инстаграмом хотим делать? Людей к себе привлекать в организацию? Давайте привлекать. Рекрутировать кого-то к себе? Mm -hmm. Давайте рекрутировать. А, привлекать донаты, собирать пожертвования? Давайте собирать. Несколько целей. Ну вот как-то балансировали цели и по пытаемся достичь нескольких целей. Но очень важно, чтобы в голове было, что мы это не просто так делаем. Этот аккаунт нам вот такие цели решает, и тогда мы уже будем понимать, что так, но нам нужно тут цель решать людей, там, привлекать к этой проблеме. А мы пишем огромные какие-то посты, явно никому это интересно не будет. Сразу становится понятно, что так надо сокращать. Два главных абзаца, что-то эмоциональное дать, какую-то привязочку, чтобы... Э, и сказать там, сохраните, сохраните, например, этот наш пост. Да? Вот призывы к взаимодействию с вами, этого очень сильно не хватает. Почему это важно? Uh, современные соцсети устроены так, что uh, в огромном изобилии этой информации им uh, нужно определять, какую информацию кому показать, uh, mm -hmm. какой аудитории. Соцсети зарабатывают на рекламе. Uh, то есть uh, Google зарабатывает на рекламе. Более 60% его денег, которые они зарабатывают, зарабатывают с рекламы. То же самое про Facebook, то же самое про любую другую соцсеть. Чтобы показать рекламу, нужно, чтобы люди туда зашли. Чтобы люди туда зашли, нужно, чтобы люди там получали то, чего они хотят получить. За это ответственны алгоритмы искусственного интеллекта, которые постоянно пытаются показать нужный вам вот ролик, нужный вам самую интересную штуку. Да, это как почему я вижу эту рекламу, да? Да, да, да. да, да. Почему, почему вы видите эту рекламу? Почему, даже рекламу, ролик, почему вы видите то, что вы видите, когда вы открываете Инстаграм? Потому что Инстаграм считает, что вам это интересно. Когда вы призываете людей сделать что-то с вашей э, публикацией, лайкнуть ее, сохранить, кому-то с кем-то поделиться. Для Инстаграма это сигнал, что эта э, публикация интересна вот таким людям, как вот этот человек, который лайк поставил mm -hmm, или поделился. Mm -hmm. И повышается шанс того, что друзья этого человека, э, которые, ну, то есть, э, которые там со схожими интересами обладают, они получат э, к себе эту публикацию, потому что Инстаграм таким образом свою задачу закроет. Он привлечет похожих людей, с похожими, с похожими интересами при помощи вашей НПОшной вот публикации привлечет больше людей и открутит побольше рекламы. Помните про цели. Вы сказали про цели. У, у НПО должна быть цель, у Инстаграма есть цель. Инстаграм зарабатывает на рекламе. Помогайте ему зарабатывать на рекламе. Делайте так. И тогда он будет нам помогать а он, в продвижении. Да, в а он вас. вам поможет с показом. Потому что если он поймет, что ваша публикация удерживает внимание людей, что на ней много лайков, много комментариев, Инстаграм такой, вау, я могу показать эту э, публикацию, и еще больше людей ко мне в Инстаграм зайдет, я еще больше рекламы откручу. Круто! И, понимаете, это да, да, да, да, да. двусторонняя помощь. Взаимовыгодное сотрудничество. Это не просто так. Все да. блогеры просят подписаться. Не просто так. Каждое второе видео, пожалуйста, комментарии оставьте. Потому что комментарий важнейшая часть. Вам это интересно. Лайк. Важнейший сигнал. Вам это интересно. Сигналы, сигналы, сигналы. И все вот вокруг этого построено. Делайте так, чтобы как можно большее количество людей отдавало вам через соцсети сигналы, что вам им интересно то, чем вы занимаетесь. Если вы не получаете таких сигналов, 15 минут в день. Думаем, что мы можем с этим делать, как мы можем это пересобрать. Менее скучные тексты, отработка негатива. Как раз сижу, такая да. жду паузы, чтобы задать вопрос про позитив и негатив. Да, да, да. Вот потому что действительно, для меня это определенные мифы. То есть кто-то говорит, что ну, сейчас много негатива, да, и ну... Еще в сфере некоммерческих организаций мы сталкиваемся по своей природе, да, с решением проблем. А, ну а вот когда вот ты вот. сталкиваешься с какими-то проблемами, то есть ты выну... не то что вынужден, но ты начинаешь говорить о проблемах, о негативе. Что вот ты сам сказал, леса в ужасном состоянии, на там еще что-то. Что -то, да, то есть да, это как... такое. Угу. А как соблюсти баланс? Потому что иногда. Uh, ну вот Я по себе сужу лично. Да, я понял, от негатива да. хочется вот так немножко отстраниться, uh -huh. особенно в нашем мире, когда на тебя много льется проблем. И многие как... НПО так делают, а они как... свои самые негативные вещи забрасывают в ленту. Да, я понял. Вот этом, что, да? С... Да, что с этим делать? Как... А, потому что, ну, ты не можешь говорить, не говорить о негативе. А, и ты не можешь все время быть ну, розовым, белым, пушистым, да, там, и а, сладким. То есть как-то либо баланс соблюсти. Да, и как uh -huh. отработать негатив, когда ты что, о чем то пишешь, какую-то uh -huh. проблему? Об, вот это вторая сторона. Тебя uh -huh. начинает либо критиковать, либо в ответ еще больше ты эту проблему. Негатив, об негатив этой привлекает проблем. негатив, на самом деле. Да, это. ну, то есть... А Я негатив... вас понял. Uh -huh. Так. Э Первое, с чего хотелось бы начать по теме негатива. Так, сейчас-сейчас. Насчет отработки вот сейчас расскажу. Вот Насчет баланса контента. Есть такое понятие «Tone of То есть это некий набор правил, по которым вы разговариваете с людьми. Обратите внимание, что... Вы когда вот подписаны на какую-то, крупную организацию НПО, вы ожидаете от них определенного э, языка, которым они общаются с людьми. Сейчас речь идет не про канцелярский язык, mm -hmm. а вот про стиль. Но ну, вы явно знаете, что вот эта организация не запустит вот даже там, например, организация, занимающаяся проблемами э, детей, вот это. Она никогда не запостит э, там какую-то откровенную жесть, там, кровавую, там, с детьми связанную, прям ужасное что-то, никогда не будет вот этим байтить, mm -hmm. есть такой байт, как удить, выуживать mm -hmm. вот, э, таким образом эмоции с людей. При этом вы знаете, например, вторую организацию какую-нибудь НПО, которая как раз-таки только этим занимается, у них э, байт на байте, у них вечный негатив и так далее. И я вам сейчас скажу, страшная вещь, и то и другое имеет право на жизнь. Согласна, Проблема да. начинается тогда, когда у вас нет четкого понимания того, как вы общаетесь со своей целевой аудиторией, какие-то правила установлены у вас. Это уже такой чуть более высокий уровень, но тем не менее. Uh, Нет четкого uh, какого-то вот имиджа, вот, который вы сами себя чувствуете, с которым вы общаетесь. Внутреннего стержня такого? Ну, как бы, вот, ну -ка для меня это вот, вот это такая ассоциация пришла. Скорее, mm -hmm. э, э, да, внутреннего стержня, который, э, тем не менее, видим людям снаружи. Mm -hmm. э, то есть то, что вы, вот, как вы общаетесь, э, на «вы» или на «ты». Uh, на возвышенных тонах или на простых каких-то четких понятиях, mm -hmm. которые каждом подценчиков с района есть. есть mm -hmm. Это стиль общения, uh, mm -hmm. он тоже очень важен. И это и стиль uh, контента, который туда выкладывается. И это и стиль uh, вот этого вот призыва, который вы у людей забираете и так далее. Uh, вот. Очень, очень, очень важно вот эту вот эту вещь выработать и при этом выработать ее не так, как вам нравится, а так как нужно вашей аудитории. Точнее, какой-то баланс должен быть, синергия. И вам, со своей стороны, должно быть не противно то, чем вы занимаетесь. И аудитории вашей должно быть от этого интересно, там, не знаю, весело, грустно, эмоционально, оно должно какой то отклик вызывать. И вот вот нахождение вот этого баланса вашего стиля тоже очень важный э, момент, стиль в фото, да, некоторые просто фотографии размещают, некоторых подписывают, у некоторых только подписи на полэкрана, и все это может иметь право на жизнь, если э, организация подошла к этому не просто так. Вот. Захотелось им, вот сегодня мы захотели написать на всю фотку текст. Нет, а то, что э, сегодня у нас рубрика, которая у нас всегда выходит по четвергам, и э, мы сегодня там, пишем на фотографии текст, какой-то комментарий таким образом да? Или у нас все посты так выглядят, либо у нас вот часть постов так выглядит. Какая-то осмысленность, какое-то правило в этом Вот. И к негативу такая же, э, к такой же подход. Я не могу осуждать людей и говорить, что негативить – это плохо. Совершенно очевидно, что негатив привлекает огромное количество внимания Ну, по потом он просто есть в жизни. То есть а есть в... да, он Там. есть. Вот. И есть определенные, например, сообщества, определенные аккаунты, которые на негативе себе прям все построили часть своего имиджа. Там, не знаю, мне в голову почему-то приходит Илья Варламов. Вот. Илья mm -hmm. Варламов, его фишка в том, что он ходит, и ему все не нравится. Вот он приходит, он приезжает в какую-то страну, и просто вот все он прям критику критика из него льется еще придушить хочется да многим э, людям но фишка в том что это его стиль и он это делает намеренно э, осознанно вот mm -hmm. важный нюанс осознанно э, он этим не перебарщивает он этим не не до... То есть это, это вот часть его имиджа и он ему соответствует знаете почему это важно не потому что негатив это хорошо или негатив это плохо а потому что ваша аудитория должна ожидать от вас и получать от вас вот, э, Получает от вас то, что они ожидают. Mm -hmm. Если вы уж начали говорить про негатив, найдите себе стиль и говорите в нем. Окей, оформляйтесь, призывайте э, к действию, делайте все еще понятные посты. Окей. Если вы не допускаете негатив, а тут внезапно допустили, то вы тоже часть своей аудитории можете расстроить. Mm -hmm. Тогда уж если уж решились, у вас такие более лайтовые посты спокойные, так идите так дальше. Соблюдайте стиль чтобы он у вас был узнаваемый, единый. Если вы меняете что-то, меняйте постепенно. Если вы э, меняете там цвета в вашем аккаунте, потихонечку начинаете это делать. Вот. Э, то есть, ш, но подходите к этому осознанно. Не просто первое попавшее, что вам понравилось, а вот как, как, с какой-то с какой степенью осознанности. Здесь важен не сам факт, а, там, а вот этого вот, того, что у вас план этот есть, а то, что вы к нему идете, этот процесс намного важнее, потому что возникает много умных мыслей по дороге. А насчет отработки негатива в сторону НПО, есть в целом четыре типа негатива глобально только известные, да. Это то есть есть конструктивный негатив, самый классный, где вы просто, да, вы извиняетесь перед человеком, ваш косяк, мой косяк. Все, ну, да, да. да, типа что отрицать? Не надо отрицать. В публичном поле задали как бы, вопрос. Ну в публичном поле надо ответить. Да, слушайте, у нас здесь есть такая проблема. Сейчас попробуем решить. Начните решить. решать. И когда решите, тоже в публичном поле скажите, что вот. Благодаря нашему подписчику мы поняли, что у ну, нас действительно вот есть такая проблема. Мы не освещаем, например, проблему какого-то отдельного региона. Мы съездили в этот регион и сделали вот этот фильм. Этот подписчик зайдет, еще и друзьям, может быть, расскажет то, то, что вы это все ему сделали. Вы заработаете как минимум одного преданного, э, хотел сказать, клиента. Ну, ну, клиенток, ну, как бы соратника. Соратника, да, вот. Один преданный человек, это очень много, очень много. То есть, если вы смогли заработать одного, сможете второго, третьего, там, десяток, сотни, тысяч и так далее. Это так и происходит. Поэтому конструктивный негатив очень классный. Есть эмоциональный негатив. Эмоциональный негатив зачастую не несет в себе действительно какую-то проблемы, которую нужно решать или которую можете решить вы. Человеку нужно высказаться, у человека крайняя степень фрустрации. Мы сейчас живем в такое время, последние годы, это просто огромное количество всяких проблем, свалившихся mm -hmm. на людей, и зачастую они выплескивают да. это всё, копившееся через э, социальные сети. Помните, я в самом начале нашего разговора говорил, как важна эмпатия в современном маркетинге, как важно понимать, а почему человек вот, делает то, что он делает, почему он сейчас вот так вот сказал. Возможно, ему просто нужно выговориться, выслушать. Попробуйте подойти к эмоциональному человеку э, и ну, к негативу, и сказать, Слушайте, вот мы пока не понимаем, чем можем помочь, но, но очень хотим помочь. Давайте попробуем вот как-то в вашей проблеме разобраться. А, там, приходите к нам, вот у нас там собрание будет, давайте это все обсудим. Или, возможно, вы даже правы, просто мы еще пока не понимаем вот, конкретно, Объясните Надо, нам. Там, да. давайте, объясни, давайте подискутируйте с ним, поговорите с этим человеком, попробуйте. И зачастую человек то на самом деле, нужно, чтобы его только выслушали. Он потом, может быть, либо успокоится, и, кстати, останется вашим подписчиком, и вы еще и всем своим другим подписчикам покажете, что вы не игнорируете негатив, что вы с ним работаете, это очень важно. Угу. Вот, а может быть, и тоже переданным подписчиком станет. Потом есть черный пиар это где вас топят ваши конкуренты. Я не знаю, это распространенное явление в НПО или нет, но в коммерции бывает такое, что залетает какой-нибудь чувак от конкурентов и такое. Да, у них там цветы вялые, не знаю, у них там. А вы в курсе, что они их закупают из Китая, вот так говорят, что из Голландии. Прикол в том, что если это правда, то с этим надо работать как с конструктивным негативом. Слушайте, правда, ну вот говорили, что из Голландии, но ну, вот, действительно, часть роз мы закупаем из Китая, потому что они там приходят свежее, они чуть менее э, дорогие, и это позволяет нам держать наши цены. Вот, э, мы, мы прислушались к вам, и мы вот теперь, вот у нас четко роза, которая mm -hmm. точно из Голландии, а это, которая точно из Китая, это дезориентирует вообще человека, который на вас нападал, он-то ожидает, что вы там в панике начнете терять свою репутацию, а вы раз, переиграли и уничтожили его на собственном поле. Но это здесь тоже осознанность нужна, нужна вот, осознанность. Да, вот как бы подумать, что Абсолютно. Нельзя. Вообще перед любым реакцией на негатив нужно вот, вот, подышать глубоко. Ну, типа, то есть, вот, дать себе, чтобы, чтобы эмоции ушли. Угу. Вот. Потому что негатив не нужно воспринимать на свой счет, но всерьез его воспринимать нужно. Угу. То есть он действительно важен. Вот. Просто он не, ну, это не, не по вам удар, да, это вот у человека что-то происходит, он важен. Поэтому, да, вот так вот справляемся с э, черным пиаром, если, не ну, знаю, вообще не существует в НПО, как они могут друг друга топить ну, организации? При... Нет, а, а... в принципе, наверное, могут, ну, как бы, и, возможно, это и встречается, ага. но я вот лично к своей организации так особо, то есть у меня не было такого не на моей практике. Я, я слышал, но... какие-то фонды друг с другом за финансирование сражаются, что-то такое. Ну, ладно. Да. Четвертый тип mm -hmm. негатива — это э, троллинг. Ну То есть вас просто троллят человек, ожидает от вас эмоциональную реакцию, выплеск и так далее, негативом в вас бросается. С таким человеком нужно как работать? Сначала вы ему публично, кстати, все делаем публично, публично, никаких вот этих вот разберемся в личке, ничего. Mm. Публично идет, если негатив идет публично, конечно же. Отвечаем на него только публично, всю переписку ведем здесь, чтобы всем другим людям было удобно за ней следить, вы это не для себя делаете, не для... даже не для негативщика делаете, вы это для всех других делаете, чтобы было понятно, mm -hmm. чем все началось, чем все закончилось. Ну, так вот. Если этот тролль, и он вас вызывает на эмоции, то, вот, вещь, которая явно к вам не относится, а, и провоцирует а, вас, провоцирует других участников вашего сообщества, очень часто, когда вы там сами Ну да, вот бывает там, такое, что под, в ленте а, под постом, да. Ему да. нужно ответить, как будто бы это конструктивный негатив. Типа, Слушайте, а давайте разберемся, в чем конкретная проблема. Давайте попробуем ее решить. Скорее mm -hmm. всего, будет поток негатива. Можете ему еще раз попытаться его вытащить из этого негатива. Вдруг mm -hmm. там где-то есть что-то конструктивное если нет и негатив продолжается то только вот в этом случае можно блокировать человека причем обычно у крупной организации делают так мы заблокировали вот такого вот они прям так пишут мы заблокировали вот такого вот участника сообщества потому что считаем что э, он э, либо там не знаю некоторые пишут что он нарушает правила нашего сообщества некоторые говорят, что он э, там ну, не знаю, что, что Портит атмосферу. Собственно. Ну, то есть а, а, Объективно так и говорите, он оскорбляет наших там, людей, мы не видим проблемы, которые можем решить, человек не идет на контакт, мы его решили заблокировать. При этом всю его переписку не удаляем, а сохраняем, чтобы люди могли ознакомиться и уже сами решили, вы правильно поступили не нет, дайте возможность своей аудитории решать эти вопросы. Но будьте в этом плане максимально открытыми. Вот а, попробую для себя резюмировать, uh -huh. потому что несколько важных вещей для себя услышала. Ну, Во-первых, обязательная публичная отработка. Uh -huh. А второй ⁇ это вопрос, вот все-таки вот мы говорили про стиль. А, про... И вот а, ты сейчас сказал очень важное для меня слово ⁇ правила ⁇ То есть очень важно тогда, для... чтобы на них ссылаться. Это тоже в самом начале их нужно работать. Правила прописать. сообщества, да, да очень, очень хорошее вещь. Правила сообщества, потому что тогда есть и для меня понимание, да, как работать, и для моей команды, ну и для, для тех людей, которые приходят да, в это сообщество. И в конце концов, да, есть. Скажем, такие правила, по которым я могу работать с негативом. Ну, главное, чтобы вот. они авторитарно меня. Не нет, были, нет ну, я, не, да, я, я не говорю, что кто-то пришел и такой придумал. Можно и, начать и, со и, внутренних да, правил, на вот, самом деле, деле, хотя бы. Ну, хотя бы для себя да, сначала для себя. понять, вот, вот, от, отсюда пойти. Просто сейчас, вот эта вот мысль мне пришла, что это очень важно, как раз именно в работе с аудиторией. И для себя очень важно сейчас еще раз услышала, что все нужно делать публично, потому да. что ты разбираешься не один на один с кем-то, да, с кем у тебя там в данный угу. момент а, разошлись взгляды, а ты, опять же, в социальных сетях ты работаешь на всех своих читателей, своих, сторонников, чужих, чужих, их, чужих то есть, ну, как бы счету, То есть это ты всегда, по вот, во большому счету, как в аквариуме. На софиты и на да, тебя да, да. И в заключении, знаешь, я еще хотела бы один вопрос обсудить. Мне, по крайней мере, это очень важно, uh -huh. вот, да, как некоммерческой организации, как человек, который в этой сфере работает, платные и неплатные, да, вот продвижение. Uh -huh. Потому что ну, иногда я слышу: ну, давайте, да, вот давайте заплатим, да, и у нас будет там сто тысяч, миллионов подписчиков. Uh -huh. а, ну, с другой стороны. Бота это плохо, ботов нельзя. Нет, сейчас есть такой ну, не знаю, миф, да, вот, если у тебя там мало подписчиков, ну, меньше там 100 тысяч, uh -huh. то, oh. да, да, нет, это типа фигня. Uh -huh. а, а вот где это, как определить для себя, да, может быть, все таки какие стоит как увлекаться, не увлекаться платным, потому что, ну, совсем от платной рекламы тоже, возможно, не надо okay. отказываться. Uh -huh. вот, вот здесь ты как эксперт, как человек, вот мне, как uh -huh. некоммерческой организации, другим, может быть, там, в регионах, то есть, с чего начинать, как наращивать свою базу? Так, смотрите. Во-первых, как определить, нормально у вас подписчиков или нет, много или мало. Подписчики должны решать какую-то вашу задачу. То есть, ваше сообщество, которое вы ведете, вкладываете силы, да, и вот должны решаться какие-то задачи этим сообществом. Например, контакты у вас какие-то появляются через это сообщество. Или у вас там висят ваши документы, подписаны ваши там клиенты либо ваши там люди с кем вы работаете и они их там периодически смотрят если вот хотя бы это уже происходит все нормально у вас с подписчиками вот количество подписчиков бывает влияет на какие-то решения например о том будут давать в этом сообществе рекламу или не будут давать да другие сообщества или там не знаю пригласят этого подписчика на какой-то там какой-то ивент или нет. Но, честно говоря, в современном мире на это смотрят не так сильно, как раньше. Uh -huh. вот, намного важнее, что конкретно вы делаете. И если вы делаете что-то важное для тысячи подписчиков, это намного важнее, чем если у вас 20 тысяч непонятных болванчиков, которые, может быть, вообще и не живые люди-то и вовсе, а только циферки у вас на аккаунте. на аккаунте. Поэтому ваши реальные действия всегда будут важнее. И какой-то реальный выхлоп для людей, которые на вас подписаны, что они вот на вас не просто так подписаны, а вот что-то с вас забирают умное, что-то читают или там проблемы совершают. Даже если их 20 человек у вас, но они регулярно вами пользуются, совершают проблему, это намного важнее, чем если вами никто не пользуется, и вот mm -hmm. думать надо вот с этой позиции. Боты – это плохо, ботов накручивать не надо, это общий совет. Конечно же, какие-то отдельные люди используют ботов для продвижения, но… Правила вы нарушаете, когда их очень хорошо знаете. А общее правило с ботами не надо шутить, не надо их использовать. Это общее правило самое простое. В-третьих, насчет платных инструментов. Платный инструмент, я так понимаю, речь идет о таргетированной рекламе. Да? То есть рекламе ну, да, в социальных, вот, сетях, да, так, реклама, да. социальных сетях. Да, реклама в социальных сетях. Продвигаешь Слушайте, свою это, публикацию, например. Это хороший инструмент, на самом деле, если мы говорим про Инстаграм, как конкретно в Инстаграме есть очень легкие способы делать рекламу, прям не выходя из самого приложения. Можно, если вот в Ютубе забить какие-то, посмотрите, как правило. Таргетированная реклама в 2022 году, какое-нибудь посвежее видео с большим количеством просмотров и лайков взять, его посмотреть, почитать, что под ним люди пишут, правильные это или неправильные советы. И таким образом потихонечку учиться, потому что в таргетированной рекламе нет ничего сложного, вы сами ее спокойно можете делать, для этого не обязательно внимать человека, для этого даже немного времени надо этому уделять, создать объявление можно меньше, чем за минуту. Вот, ну, Потому что обычно она создается уже из готовых каких-то пост, постов. Вот. А если вы хотите уже на какую-то большую глубину уходить, то вам нужно понимать, зачем это нужно. Mm -hmm. По-хорошему реклама должна деньгами отбиваться. То есть вот у вас в голове должно работать так, что вот, я сейчас трачу. не Ну, какие-то маленькие организации в месяц могут на рекламу, которые просто приводят к ним новых подписчиков, новых, новую аудиторию, такая реклама, да, такая простая, они могут тратить э, в среднем там, около 100 долларов в месяц. Может, даже меньше, может, даже 80-70 долларов в месяц, 60. Ну, я так сразу вот. для, для, для региональной городской или район. А, там... На самом деле, если мал... Слушайте, ну, тут важный момент, да. я сейчас про да, да, говорю. Да, да. Если а, у вас угу. маленький регион, в нем мало людей, там вы за маленькие деньги получите очень много результатов. Вы ну, все весь регион и охватите за каких-нибудь 2-3 доллара в день, запустили эту рекламную кампанию со своим, там за 5 дней всех охватили. Uh, я имею в виду, что он ну, окей, mm -hmm. okay, 30 долларов, 50 долларов, 100 долларов, просто для поддержания какого-то интереса, для вовлечения новых людей. Почему бы и нет? Хороший, абсолютно хороший инструмент. Uh, что альтернативы этому инструменту обычно это вот какие-то уже конкретные действия. Да? То есть вы там попросили, там, чтобы Аким на вас подписался, он себе в сторис ваш постку забрал и так далее. Все это хорошие действия. Этому не нужно уделять слишком много времени, потому что самое важное ⁇ это то, чем вы занимаетесь как Важные вещи делать. Вы людям помогаете. Просто нужно, чтобы люди об этом не забывали, чтобы люди оставались с вами на связи. Вот для этих целей вы это используете и все. Сложные форматы таргетированная рекламы. нужно к ним подходить также осознанно. То есть, если вы уже попробовали легкий варианты, если вы попробовали что-то делать сами, и действительно попробовали, не так, что ткнулись два раза. Не поизучали ничего, вот, что-то не получилось, все, теперь только за деньги. Нет, прям, ткнулись, не получилось, разобрали ситуацию, почему не получилось. Довели до того, что получилось, чтобы вы своими силами и своим маленьким, может быть, опытом сделали, вот выжили из этого прям все соки, все, что сами по-настоящему сделали, то, что смогли, и уперлись в потолок какой-то, тогда идете и ищите бесплатные уроки на Ютубе. Да. Бесплатные уроки на Ютубе что-то непонятно, хочет какого-то локального специалиста, идете к локальному специалисту. Но э, не спешите. Вы все сделаете сами. По большей части все, что нужно, вы сделаете сами. И ваш опыт намного ценнее будет, чем если кто-то придет вам это все за вас сделает. Наверное, как-то так. Это может. Ну... Хороший совет, вот все-таки, сначала пробовать самим, ну, учиться только на просто. практике, все просто, просто. просто. Эти системы хотят, чтобы вы тратили у них деньги. Любая современная система э, по таргетированной рекламе очень хочет, чтобы вы деньги у нее тратили. И она вся сделана так, чтобы вам там деньги потратить было максимально комфортно. При этом таргетированные системы понимают, если они не решат вашу задачу, вы там денег больше не потратите. Вам всеми силами будут пытаться объяснить, как работают аудитории, как правильно настроить, много выбрали или мало, хороший охват или нет. То есть вам... Вот это вот все современные системы, неважно, Инстаграм или может быть мета-бизнес-ьют, если вы с компьютера настраиваете рекламу, там все очень понятно. Вот прям все для новичков расписано. Есть собственные курсы у Facebook по Инстаграму абсолютно бесплатные. Потому что ну, вас там учат правильно деньги тратить у Инстаграма. Он очень заинтересован, чтобы у вас все получилось. Поэтому, то есть. Вот помните об этом, помните о целях вообще, когда вы что-то делаете с чем-то, помните, а какие цели у, у того, что с чем вы, какие цели у Инстаграма, как у глобальной организации, да, какие, какие цели, цели у вашей аудитории, вашей аудитории, с которой вы делаете, да, и многие вопросы тут же отпадают, тут же отпадают, очевидно, что Инстаграм будет стараться за ваши деньги вам аудиторию какую-то, вы можете сделать ошибки, может быть, Значит, окей, может быть, что-то не так с вашим визуалом, текст скучный был. Угу. Попробуйте другой, пробуйте разные картинки, экспериментируйте. И со временем... А, и главное, главное, пожалуйста, собирайте обратную связь. О, Всегда да. собирайте обратную связь. Современные интернет-коммуникации двусторонние. Интернет это про коммуникатора и реципиента, про взаимодействие. Всегда спрашивайте, как дела, как что, вам понравилось или нет. Расскажите, что, а, устанавливайте диалоги, комментарии, общайтесь с людьми. Да хоть своим сокомандникам показывайте свою рекламу. В совместные какие-то брейнштормы устраивайте, идеи рождайте. Всегда чтобы была вот эта вот обратная связь, какое-то облако идей вокруг вашего НПО летало. Тогда через это облако идей где-то там посередине, по чуть-чуть вспыхнет вот эта искра, и эта искра будет ваш успех. Спасибо. Для меня сегодня был очень такой интересный, насыщенный, и хотя мы уже ну, давно, да, вот как бы я, я консультируюсь да, у тебя давно, но, несмотря на это, я много нового сегодня, опять, практических именно вещей почерпнула. Я очень надеюсь, что и нашим слушателям сегодня было интересно мы обязательно всю информацию, о чем мы говорили, все ссылки на Геннадия, на его курсы. Надеюсь, Геннадий, ты нам разрешишь ну, побольше о тебе написать на твой бизнес-аккаунт. Все это мы, мы дадим, чтобы наши слушатели сами посмотрели поделились со своими коллегами, распространили как можно дальше, потому что нам очень важно сейчас как раз ваша поддержка, поддержка ваши лайки, дизлайки, ваши комментарии и, конечно же, ваша подписка. Всего доброго. Спасибо еще раз. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы по своему продвижению, можете написать комментарий под этим видео, я зайду это же на вашем YouTube-канале. Да, да, это вы? будет на нашем YouTube-канале. Если вы НПО, напишите какие-то вопросы, которые у вас остались, я забегу. Вот, или напомню. Я обязательно напомню. Да, да, обязательно... Забегу и поотвечаю на вопросы. Может, ссылки какие-то полезные вам там размещу и так далее. Главное, задавайте вот вопросы. Ну, такие расширенные, да. Неодносложные, не только, пожалуйста, чтобы я понял, о чем речь. Я с удовольствием на все вопросы отвечу. Спасибо. Спасибо. Это будет прям большая поддержка нам. Ну, я думаю, что мы еще не раз встретимся, еще раз позовем. Придешь? Вообще с удовольствием. Все, спасибо. Спасибо. Пока.